Всем привет! С вами канал Ресурсы Факт. И сейчас мы будем проверять заправку Фреона на климат-контроль. По заводским нормам должно быть 550. Сейчас мы видим за 6,5 лет пробег 164 тысячи километров 430. Утечка составляет где-то 20%. Так, заправляем и смотрим, есть ли разница по ощущениям. Номер хладагента у нас расположен на крышке капота. Такая вот табличка. Выставили наши заводские значения 550 и запускаем. Пошла закачка фриона. После того как заправили фреоном, заводим. Так, и так. Дует. но На улице жарко. Добавим оборотики. О, холодок пошел уже. Сейчас он все понеслась. Итак, катаюсь уже час немного прохладней, не сильно заметно, но все равно чувствуется. То есть утечка была где-то процентов около 20.